Сейчас я открою презентацию. Так, подождите-ка. Почему на экране не видит? Внизу написано «демонстрация экрана». А, да, он не хочет видеть у меня а, скачанную презентацию. Хм. Сейчас, две секунды. Это, я, да. я попробую, что ему... попросить нашего администратора, чтобы она помогла вам что-то. Таня, у вас звук выключен. Я думаю, должно сейчас получиться. Я его пересохранила. Сейчас, две секундочки. Да, вот она. С первого раза но сохраненную не ушло. Да, сейчас. Да, сейчас я проверю, действительно ли переключаются слайды у нас. Угу. И разверну. Мы Уже компьютер отказывается работать. Переключаются слайды, да? Да. Отлично, хорошо. Тогда будем с вами начинать. Мы э, можем ставить э, запись нашего сегодняшнего вебинара. Угу. Да, прекрасно, супер, спасибо большое. Э, у нас с вами сегодня четвертое занятие, и по плану мы хотели говорить о пенсионном капитале. На прошлом занятии вклинилось в наше обучение антикризисные меры, которые мы обсуждали, и часть домашнего задания была связана с тем, чтобы найти свои точки опоры, на что мы можем опираться в сложные непростые времена. Было очень здорово и приятно прочитать домашнее задание от нашей участницы, которая пришло на электронную почту. И действительно очень важно в нужное время получить нужную информацию. Конечно, мне бы хотелось, чтобы информация о резервном фонде вы получили еще так 2-3 года назад, чтобы было время его сформировать полноценно, чтобы сейчас не сильно переживать по этому поводу. И о пенсионном капитале тоже, наверное, сложно будет говорить сегодня, в то время, когда... Мы изыскиваем дополнительные, вообще любые финансовые ресурсы. Но этот кризис, как и все предыдущие, он тоже закончится, он тоже пройдет. За ним следом будет новая волна, новый виток развития событий. И всегда можно к этому вернуться. Я заметила еще одну вещь, что не всегда информация прямо вот ложится с первого раза. И нужно какое-то время, чтобы привыкнуть, переварить, подстроить под себя полученную информацию. Поэтому, наверное, вот сейчас, когда у некоторых людей такая пауза сообразовалась, когда не, не торопишься на работу, есть возможность заняться самообучением, эта информация будет очень актуальна. Итак, пенсионный капитал. Есть несколько типов личного капитала, и в первую очередь это базовый капитал, это э, те траты, которые мы расходуем на обеспечение наших базовых потребностей, которые связаны с проживанием, с питанием, э, то есть это все те повседневные траты, которые присутствуют в нашей жизни, и вне зависимости от того, насколько велик или невелик ваш доход, такие траты у вас есть, они есть всегда. Да? Потому что нам нужно покрывать наши базовые потребности. Это может быть в большем или в меньшем объеме, но тем не менее такой личный капитал на покрытие вот привычных трат для поддержания жизнедеятельности есть у любого человека. Еще один тип личного капитала, мы с вами как раз об этом говорили на предыдущих занятиях, это резервный. Это та сумма денег, которую мы откладываем для покрытия каких-либо форс-мажоров. Это могут быть наличные у нас дома, мы говорили, что часть резервного капитала обязательно хранится в легком, быстром доступе в виде наличных. Если у вас сумма больше накоплена, вы можете разместить, к примеру, на депозиты, и это тоже будет частью вашего резерва. Например, можно открыть депозитный договор краткосрочный на один месяц, на три месяца, ну, во-первых, для того, чтобы крупная сумма наличных дома не хранилась, да, банк несет за это ответственность и за сохранность денег, плюс к этому банк еще начисляет вам проценты, и, как минимум, вы можете таким образом защитить ваши деньги от инфляции, потому что есть проценты, которые начисляет банк на ваш депозит. Сюда также попадают еще такие финансовые услуги, как страхование рисков, страховки. Тоже на предыдущих вебинарах мы с вами говорили, я рассказывала разницу, как отличается... Рисковое страхование, когда мы, к примеру, вот для резерва и для нашего резервного фонда на случай покрытия от непредвиденной ситуации, как раз страховка от несчастного случая идеально подходит. Сюда также могут попадать еще какие-то накопительные программы и так далее. В любом случае резервный капитал – это та сумма, которую мы зарезервировали в нашем бюджете для какого-либо форс-мажора порс связанного со здоровьем, с потерей работы, либо еще с какими-то непредвиденными ситуациями, которые мы не можем знать, когда они наступят. Еще один тип капитала – это пенсионный, и этот тип капитала, его целевое использование – это обеспечение нашей старости. Вот именно сегодня мы подробно будем его разбирать и будем о нем говорить. И есть еще четвертый тип капитала, это инвестиционный, это те суммы денег, которые мы вкладываем в финансовую услугу, в бизнес, в недвижимость с одной единственной целью, с целью получать рентный доход, то есть такой доход, который будет нам приносить такой капитал, который будет приносить нам доход. Еще говорят финансисты, мы создаем активы для того, чтобы на них зарабатывать, для того, чтобы увеличивался наш доход. Четыре типа капитала в вашем бюджете могут присутствовать в разных пропорциональных долях. О чем это говорит? Ну, базовый есть в бюджете. Всегда он у вас так или иначе будет. Резерв. Начинайте накапливать отлично, имеете уже какой-то резерв вообще замечательно и прекрасно. Пенсионный капитал. Да, есть смысл позаботиться о том, чтобы он имелся. Причем люди, которые уже в предпенсионном возрасте, они более сознательно относятся к пониманию того, что в запасе нет уже там, дополнительных 15-20 лет до пенсии, нужно уже об этом позаботиться, нужно уже себе что-то отложить, и люди начинают э, каким-то образом накапливать э, столько, сколько могут. Для, ну, понимая, что при выходе на пенсию, мы будем говорить с вами сегодня еще об этих рисках, э, может снизиться уровень ваших доходов. И хотелось бы иметь еще вот такую... Финансовую подушку, которая будет нам смягчать потерю нашего дохода и мы будем чувствовать себя более-менее спокойно. И также инвестиционный капитал кто-то формирует, у кого-то он есть, у кого-то его нету. В сторону инвестиционного капитала чаще смотрят более молодые люди. Мне часто приходится общаться и на тренингах, и в ходе консультаций. И участники, которые помоложе, которые активно зарабатывают, интересуются, строят перед собой большие громадные планы, они очень часто задают вопрос. А вот куда можно разместить, а как можно накопить, а как управлять инвестиционным капиталом? Конечно же, под каждый из типов капиталов есть определенная стратегия, каким образом эффективно им управлять. И хочу вам задать один вопрос. Как вы думаете, нужно накапливать их по очередности? Ну, базовый, понятно, потом за ним резерв, потом пенсионный, потом инвестиционный. Если вы думаете, что вот по очередности, то вы можете в наш чат поставить единички. Если думаете, что можно накапливать одновременно все четыре капитала, то поставьте, пожалуйста, четверочку. Да? Я сейчас открою тоже у себя чат, чтобы мне было видно. Так, сейчас мы сместим. Угу. Элла пишет четверочку, да, что можно накапливать параллельно. И Лариса тоже думает так же само, администраторы наши так же думают. Но Элла и наш админ уже не один вебинар с нами, мы уже второй год работаем. Спасибо большое, вы экзамен прошли и сдали. Вот Лариса тоже молодец, присоединившись к нашему голосованию. Вы абсолютно правы, потому что можно накапливать и формировать такие капиталы. Ну, Елена к нам присоединяется. Елена, спасибо большое. Их можно накапливать параллельно, заботясь о том, чтобы у вас был резерв на сегодня. Ольга точно так же думает. Супер. О пенсионном капитале тоже стоит позаботиться. Инвестиционный никто не отменял. Суммы которые вы установите для себя, могут отличаться, они могут быть разные. Это зависит от возраста, это зависит от вашей ситуации. Конечно же, это тоже зависит от дохода, но самое важное, что нужно сделать, и это даже не уровень дохода, который вы получаете. Гораздо важнее ваше внутреннее понимание, осознание того, какой из типов капитала вам необходим, в какой период жизни, какой э, капитал будет накапливаться в большей или меньшей степени? И э, еще один вопрос у вас задам. Как вы думаете, накопление пенсионного капитала, с какого возраста нужно об этом заботиться? Я вам предлагаю написать цифру, но ну, вот, может быть, с 50 лет нужно его начинать накапливать. Может быть, с 30, может быть, с 20, или 20 – это еще рано для того, чтобы начинать заботиться о своей пенсии. Ну, еще столько времени, много впереди. Ольга пишет, с 30 хорошо бы начинать накапливать пенсионный капитал. Да, какие еще варианты у вас есть? Как только начинаешь получать доход, Елена думает, отлично. Хорошо бы, если бы молодежь еще так же сама думала и понимала, то уже, наверное, только чем старше становишься, тем больше приходишь к мысли о том, что а вот было бы неплохо прямо сразу же. Угу. Хорошо. А как же быть тогда тем людям, которые а, ну вот уже добежали почти до пенсионного возраста, который у нас сейчас продлился ну, практически до 60 лет. И до сих пор резерв есть, но полноценного пенсионного капитала ну, не получилось. Ага, а, ага, Ольга Львов, по возможности, сразу с началом зарабатывания денег. Угу, хорошо. Вот что делать людям, которые уже в возрасте, у которых уже вот-вот наступит пенсионный возраст и как-то не получилось сформировать для себя в достаточном объеме пенсионный капитал. Давайте так сформулируем. Какие варианты есть, что делать будем? Но Мы можем согласиться с тем, что ну, нету и нету, да? и придется так уже и идти на пенсию. Я вижу, Елена что-то печатает, немножко чат запаздывает, но дождемся. Накапливать и организовать пассивный доход. Отличная идея, супер. Пассивный доход мы можем получать вот из нашего раздела инвестиционного капитала, который у нас есть, ну, к примеру, мы можем... Если у нас была такая возможность, у нас появилась недвижимость, то мы можем ее сдавать и таким образом получать для себя дополнительный какой-то доход в виде аренды от сданной недвижимости, и это будет для нас частью пассивного дохода. По возможности подрабатывать, Ольга, да, это весьма рабочая идея, и много есть людей, которые, будучи в пенсионном возрасте, продолжают подрабатывать, но тут большой вопрос. Вынуждены подрабатывать? Или сохраняют свою активность, зарабатывая при этом, потому что я слышу очень разные отзывы. Кто-то говорит, нам приходится ходить на работу, я бы и там и не хотела идти, но мне нужно, потому что на одну пенсию не выживешь. А кто-то говорит, наоборот, я боюсь, что меня сократят и выгонят с работы, потому что, да, конечно, это доход, но вот что я буду делать дома. И очень часто так говорят мужчины, потому что ну, у женщины всегда дома найдется какая-то забота, которую нужно сделать, а мужчины очень сильно психологически страдают от того, что они не чувствуют свою нужность, такую, которую они могут чувствовать, реализовываясь, например, на работе ага Хорошо. Елена пишет о том, что у меня наоборот появилась работа, которая более любимая, чем была раньше. Я очень искренне за вас рада. У меня тоже была одна из участниц тренинга, которая у нас в Запорожье всю жизнь проработала на заводе посменно, от звонка до звонка через проходную, и когда она вышла на пенсию, она сказала на тренинге, для меня началась совершенно другая жизнь, у меня теперь, я могу и это делать, и это делать, и она нашла, и она говорит, это же вообще, это просто прелесть. Поэтому э, очень разные ситуации, еще как люди психологически воспринимают переход от, трудоспособного возраста, который установлен законодательством через порог пенсионного возраста. Потому что есть такие у меня знакомые, которым, ну, мои сверстники, и они уже, по сути, пенсионеры, потому что они ненавидят свою работу, они туда не хотят, и они хотят, не хотят делать уже ничего в этой жизни, хотят просто заниматься какими-то несущественными делами, и у них уже интереса к жизни нет. И так может быть. И в то же время у нас были, когда мы два года работали в проекте с людьми пенсионного возраста, у нас были участники 78-82 года, которые приходили на тренинг с блокнотиком, сидели, конспектировали, и потом еще делились результатами, что они смогли изменить, и что они смогли сделать дома. Елена пишет о том, что главное бесконечное развитие себя как личности. Я с вами согласна, потому что для меня это как раз про то, что человек, который развивается, который хочет развиваться, он способствует пластичности мозга для того, чтобы... Ну, даже на уровне физиологическом не уходить уже в деменцию, когда начинают угасать физиологические процессы в организме. Хорошо, давайте пойдем с вами дальше. Большое вам спасибо, вы активно принимаете участие, мне очень здорово и очень важно, что вы комментируете, потому что просто разговаривать в экран, ну, есть определенная сложность, куда приятнее продолжать с вами общаться. Итак, я пока сверну чат. Каким же образом мы можем управлять нашим бюджетом, учитывая то, что у нас есть несколько типов капитала? В первую очередь я говорила об этом. Осознание необходимости в том, что нужно формировать несколько типов капитала. Конечно же, это резерв. Обязательно. Стоит задуматься о накоплении на пенсию, причем это действительно нужно делать сначала трудоспособного возраста. Почему? Потому что в такой ситуации есть больше запас по времени, и та сумма, которую мы хотим накопить для нашего пенсионного обеспечения, мы можем ее разбить на большее количество периодов, то есть снизить финансовую нагрузку на бюджет. Но одно дело, когда нам надо 100 тысяч собрать за два года, и совсем другое дело, когда нам надо 100 тысяч собрать за 20 лет. Понятное дело, что эти 100 тысяч, которые мы планируем накапливать 20 лет, они не будут храниться дома в тумбочке. Для этого нужно подбирать специальные финансовые услуги. Есть разные, есть накопительное страхование, можно использовать те же депозиты, можно использовать возможность размещения денег на биржах, это рисковый инструмент, это определенная стратегия, нужны определенные знания, но когда это на длительном периоде, то можно попробовать тоже поработать с таким инструментом, молодежь активно на это откликается. Следующий шаг, который нужно сделать, это четко сформулированные финансовые цели. Нужно четко понимать, не просто накапливать, я буду откладывать какую-то сумму денег, пускай будет. Я сейчас себе буду в чем-то отказывать, но зато у меня будет эта сумма денег, и потом когда-то мне будет хорошо. Так не очень хорошо работает, потому что нужно четко понимать, для чего какая сумма денег нам понадобится. Это нам нужно для составления нашего финансового плана. Когда у нас сформулирована цель, к примеру, если мы говорим о семейном бюджете, для нашей семьи, учитывая конкретно особенности нашей семьи, да, сколько у нас человек, какой возраст, какой уровень дохода, что происходит со здоровьем, кто основной добытчик в семье и так далее, это все факторы, которые следует учитывать при формулировке этой цели. Мы ставим перед собой цель, что мы формируем резерв для непредвиденных ситуаций, для форс-мажоров в такой-то сумме, и мы можем рассчитать, сколько нам нужно для всех членов нашей семьи, для того, чтобы покрыть, ну вот, если там всем срочно понадобится. Если это пенсионный капитал, то нужно понимать, кому из членов семьи, ну, к примеру, есть супруг и супруга. И они могут быть одногодками, и они могут у них может быть небольшая разница в возрасте, может быть большая разница в возрасте быть, и в разное время они будут выходить на пенсию. Сюда также добавляются еще профессиональные особенности. Есть профессии, которые раньше выходят на пенсию, так называемый горячий стаж, например, или там первая сетка, когда кто-то из членов семьи выйдет раньше на пенсию может быть, и в 45, сохраняя при этом прекрасный трудоспособный возраст. А Кто-то будет выходить на пенсию по возрасту, сейчас это 60 лет, и 45 и 60 – это огромная разница, правда же? Поэтому расчет необходимой суммы для каждого типа капитала мы делаем только тогда, когда у нас сформулирована финансовая цель. Одной финансовой целью будет резервный капитал, еще одной финансовой целью будет пенсионный капитал, также инвестиционный капитал. И вы абсолютно правильно говорили о том, что эти типы капиталов должны наполняться постепенно одновременно они тоже могут наполняться. Это не означает, что мы сначала накопим пенсионные, а потом инвестиционные, или наоборот инвестиционные, потому что на самом деле, если вы начинаете накапливать себе на пенсию, то до выхода на пенсию это у вас будет часть вашего инвестиционного капитала. Почему часть, почему не все? Если говорить об инвестициях, сегодня только вскользь коснусь, не буду очень подробно, нужно понимать, что есть определенные стратегии инвестирования. И вот эта стратегия инвестирования говорит о том, что ну, стратегия может быть агрессивная и консервативная. Агрессивная э, стратегия означает, что я рискую своим капиталом ради получения большего дохода, а консервативная наоборот, я забочусь о гарантиях возврата и соглашаюсь с тем, что уровень моего дохода может быть ниже. Так вот, чем моложе человек, тем более агрессивную стратегию инвестирования он может выбирать. Почему? У него есть запас времени, за который он может восстановить свой капитал в случае его потери. Люди, которые находятся в предпенсионном и уж тем более в пенсионном возрасте, они не могут рисковать своим капиталом, у них уже просто времени нет на то, чтобы его восстанавливать, если вдруг этот капитал пропадет по какой-либо причине. К примеру, в начале этого года начали активно обваливаться фондовые рынки, и те, кто сейчас выходит на пенсию и хочет из своего инвестиционного капитала, который размещен в акциях вытащить деньги, наличные, он очень сильно потеряет, потому что котировка акций сильно упала по всему миру. И не самое лучшее, не самое лучшее время сейчас забирать оттуда. Но наоборот, тот, кто хочет зайти на фондовый рынок и готов на 10-15 лет забыть о тех деньгах, которые он сейчас вложил в фондовый рынок, то сейчас можно купить дешевле эти акции, чем, допустим, еще 8-9 месяцев назад. Но это сложный инструмент, он требует вот отдельного уровня знаний. Я просто касаюсь сейчас для того, чтобы ну, понимали, о чем идет речь. И вот тогда, когда под каждый тип капитала вы рассчитали сумму, которую необходимо именно вам, Сумма вашего резервного фонда, который вам необходим, сумма вашего пенсионного капитала, который, как вы считаете, сколько вам понадобится на пенсии, вы составляете план действий, который будет включать в себя ежемесячно. Из чистого денежного потока, то есть это та сумма, которая у вас осталась, это разница между полученной и потраченной суммой. Да, мы всегда говорим о том, что тратьте меньше, чем получаете. Вот эта разница, это чистый денежный поток. И уже его вы распределяете по тем типам капитала, соответственно, с вашим планом, который вы проработали. Но, конечно же, важный шаг – это контроль выполнения плана насколько вы продвинулись и действуете в соответствии со своим составленным планом. Конечно же, он может меняться, может меняться ситуация, вы можете что-то пересматривать, потому что в этот план, это финансовый план, в него закладываются процентные ставки по финансовым услугам, вы их так или иначе будете использовать, они меняются. И это тоже нужно пересчитывать и отражать для того, чтобы это соответствовало действительности. Таким образом, управление бюджетом, в котором есть несколько типов капитала, которые вы для себя планируете, по сути, это не слишком сложный инструмент. Вы должны понимать, какой капитал вам нужен, вы должны сформулировать свои цели, оценить, рассчитать необходимую сумму, составить план действий и, конечно же, периодически возвращаться и контролировать, насколько у вас соответствует выполнение тех целей, которые вы перед собой поставили. Я вам хочу предложить, к примеру, таблицу, над которой вы можете потом поработать самостоятельно, и эта таблица поможет вам проработать все те факторы, которые у вас есть для достижения поставленной цели перед собой. Эту таблицу можно использовать для любой цели, но я конкретно хочу вам ее предложить сейчас для того, чтобы можно было оценить, насколько э, возможно, какие факторы повлияют э, на ваше желание сформировать, к примеру, мы сегодня говорим о пенсионном капитале, к примеру, пенсионный капитал. Цель звучит таким образом. Я хочу сформировать ну, резервный, пенсионный, инвестиционный, Проработайте, можно для всех трех по отдельности проработать. Можно взять, к примеру, пенсионный капитал в сумме, Подумайте, какая сумма вас бы устраивала, да? это та сумма будет, которую, если вы хотите накопить какую-то сумму, к примеру, разместить ее в финансовые услуги и получать доход в виде процентов, то посчитайте, сколько процентов вы хотите получать, и тогда уже, исходя из тех процентных ставок, которые действуют сейчас, можно понимать, какая, размер какой суммы вам нужен. Может быть, вы хотите купить недвижимость и потом, сдавая ее, получать в виде аренды для себя в таком, ну, таким образом, пассивный доход. Оцените стоимость недвижимости, которую вы хотите купить. Если вы просто хотите накопить какую-то сумму и потом частями ее тратить, ну, так называемыми аннуитетными платежами разбить и просто снимать часть этой суммы и тратить на свои потребности, то можно рассчитать таким образом эту сумму. Вы должны рассчитать какую-то свою сумму, которая вам необходима. И, конечно же, мы ставим граничную дату, когда мы хотим получить эту сумму, потому что нужно понимать, через сколько лет или месяцев эта сумма нам понадобится. Потому что мы можем тогда рассчитать, сколько нам нужно откладывать сегодня для того, чтобы к конкретной дате эта сумма у нас уже была на руках. Когда вы сформулировали вашу цель, то э, по пятью факторам можно проанализировать. Вы видите на экране циферки от 0 до четверки. Ноль означает, что вообще вот никак э, один из факторов у вас э, не работает. Ну вот вообще просто ноль и все. Ну и четверочка это максимальное значение. И вы для себя задаете вопрос, я хочу достигнуть цели, и она того стоит. Это про приоритеты, насколько важно для вас достижение именно этой цели сейчас в данном периоде времени. Может быть через время она изменится. Может быть, поменяется или сумма, или дата, или поменяется что-то в ваших бюджетах. Через время можно будет пересмотреть. Но это ваш приоритет, стоит или не стоит. Да? Например, я могу считать, что да, мне нужно формировать пенсионный капитал, я сюда ставлю себе четверку, максимальное значение. Я хочу, вот, хочу. я прониклась идеей, я хочу. Следующий фактор – цель достижима для меня, и если я конкретно в этот момент понимаю, что я сейчас нахожусь, не выходя из дома, и я не получу зарплату в ближайший месяц или два месяца, или я получу свою пенсию, но вся семья ждет, когда я ее получу, которая просто сейчас не ходит на работу, то по факту я честно могу сюда поставить себе нолик. Ну, потому что в конкретно данный момент цель для меня недостижима. Но это не означает, что через 3 месяца, 5 месяцев, 12 месяцев ваша ситуация не поменяется. У меня есть план действий, необходимых для достижения цели. Вот здесь я думаю, я соглашаюсь с тем, что ну, сейчас... Даже если я получаю какую-то сумму, мой бюджет расписан прямо до предела, я уже проанализировала своих расхитителей денег, там мне уже особенно э, некого выгнать из моего бюджета, который расхищает мои деньги, у меня все распланировано, и вот еще одна новая финансовая цель пока не вклинивается. то Я могу сказать, что у меня плана действий нету. Но тут задаете себе вопрос, а что я сделала для того, чтобы у меня появился этот план? Что я придумала для того, чтобы у меня этот план появился? Вы в чате писали о том, что для того, чтобы накопить для себя там, тот же пенсионный или инвестиционный капитал, можно позаботиться об увеличении дохода. Но в таком случае я должна понимать, что получая дополнительный доход, я же при, прикладываю усилия для этого, получая дополнительный доход, на что я буду его тратить? Я могу тратить его на какие-то свои желаемые траты или необходимые траты, и вот здесь нужно понимать, формирование такого капитала, это для меня необходимое, это нужная трата, тогда я буду сюда направлять, потому что мы с вами, когда говорили о о расхитителях денег, когда мы говорили о бюджете, зачастую, когда люди получают неожиданную сумму, иногда даже крупную, это может быть наследство, которое можно было бы превратить в свой инвестиционный капитал, люди тратят на какие-то желаемые траты, и потом большой пользы, ну, воспоминания остаются, но большой пользы с точки зрения финансов мы не получаем. Я обладаю способностями, необходимыми для достижения этой цели. И вот это больше про наши психологические способности, про нашу мотивацию, про нашу уверенность в себе, в своих действиях. Про наши сомнения, а получится ли, вот я хочу, а, я, а могу я это сделать или не могу, и когда вы оцениваете по шкале, у меня будет к вам огромная просьба, не занижайте свои возможности, у вас они есть. Потому что ну, больше, чем мы вынесем на своих плечах, нам не дается, и когда нам хочется чего-то достигнуть, у вас точно есть, если вот червячок сомнений вас не будет подтачивать, то у вас точно это все получится. Потому что чаще всего а, наибольший враг каких-то позитивных изменений – это я. И те установки, мы прорабатывали с вами эти установки, которые нас ограничивают, которые нам мешают, и вот как раз вот этот пункт, это про то, чтобы еще раз пересмотреть, что я об этом думаю, как я к этому отношусь. Ну и завершающий фактор, на который следует обратить внимание, это достижение этой цели значительно улучшит качество моей жизни. Вот честно перед собой, отвечая на этот вопрос, можно найти мотивацию, потому что, когда передо мной стоит мотивация найти для себя дополнительную подработку, ну, такое себе, как-то не сильно мотивирует. Но если я понимаю, что я работаю над тем, что я улучшаю качество своей жизни, то совершенно иначе воспринимается задача дополнительной подработки. Конечно же, когда я ищу дополнительный доход, я буду на это тратить какие-то свои усилия, я буду тратить на это свое время, и задавая себе, я хочу потратить полтора-два часа своей жизни сегодня, для чего? Для того, чтобы перечитать еще раз одни и те же новости, которые, ну вот конкретно в данный момент, хотя, наверное, почти всегда они не самые позитивные, либо я хочу полтора-два часа своей жизни сегодня потратить на то, чтобы улучшить качество моей жизни завтра. И это очень важный вопрос, который дает внутреннюю мотивацию для того, чтобы мне захотелось что-то изменить, для того, чтобы мне захотелось двигаться дальше. Возможно, когда вы будете анализировать вашу цель, вы захотите добавить для себя еще какой-то дополнительный вопрос. Супер! Это ваше творчество, это ваше творчество в формировании вашего будущего, и любые вопросы, которые помогают вам собраться с мыслями, найти идею, найти план действий, который поможет вам достигать вашу цель, здорово, это очень хорошо. И вот такой подход дает возможность не просто написать цифру, испугаться и отказаться. Напишите цифру реальную, которая вам сейчас посильна, и э, начинайте небольшими шагами двигаться к этой цифре. Потом через год вы вернетесь еще раз к этому же самому упражнению, и вы можете его пересмотреть. Вы можете пересмотреть сумму, вы можете пересмотреть дату, и за год, когда вы будете маленькими шажками что-то делать, у вас уже вы приблизитесь к вашей цели, чем если просто вы будете только об этом думать. Казалось бы, вот сейчас худший момент говорить о том, что нужно накапливать капитал, особенно если у вас его нет. Не бывает худшего момента, бывает только момент, который мы воспользовались или которым мы не воспользовались. Возвращаясь к вопросу пенсионного капитала, хочу остановиться на тех рисках, которые связаны с переходом в пенсионный возраст. Чаще всего это снижение уровня дохода, потому что мы переходим из трудоспособного возраста, когда мы действительно трудимся много, зарабатываем, и переход в пенсионный возраст говорит о том, что мы уходим на дотацию государства в виде пенсии, которую нам выплачивает, и объективно уровень нашего дохода снижается. Хотя бывают ситуации, когда... Пенсия может быть, ну вот я знаю сейчас нескольких пенсионеров в своем окружении, у которых уровень пенсии выше дохода тех, кто сейчас работает. Такое тоже может быть. Но чаще всего действительно снижается уровень дохода. Конечно же, с возрастом меняются наши предпочтения и меняются наши привычки. И у вас однозначно изменится структура расходов. Нужно будет пересматривать. Она, структура расходов меняется постепенно, но в любом случае, в 50 и 60, может быть, это не такая большая разница, но в 30 и в 60 это огромная разница в структуре расходов. Она поменяется. И чем больше становится возраст, тем больше будет увеличиваться доля расходов, которая связана с поддержанием здоровья. К сожалению, мы с вами стареем 24 часа в сутки. И я, и вы, и любой человек от самого рождения. Ну, такова природа. И чем старше мы становимся, тем сложнее поддерживать именно физиологические, биологические процессы в нашем организме. Это требует дополнительных ресурсов. И вот изменение структуры расходов в нашем бюджете оно будет увеличиваться как раз в сторону расходов, которые связаны с нашим здоровьем. Какие же категории пенсионного капитала могут быть? Так, давайте я сейчас уберу подсказку. Ну, мы с вами поговорили про то, что это деньги. Да? Мы говорили о том, что нужно накопить какую-то сумму денег, которую либо мы будем получать пассивный доход, либо мы будем просто их тратить. Вот кроме денег, что это может быть? У меня там целый длинный список, но мне интересно узнать, что вы думаете по этому поводу. Для пенсионного капитала, а сейчас под пенсионным капиталом я подразумеваю все то, что может обеспечить жизнь человека на пенсии, который уже не работает в активной своей трудовой фазе. Что это может быть, какие у вас есть идеи? Uh, так, может быть дача. Отлично. На даче можно вырастить для себя что-то. На даче можно вырастить что-то, uh, и если хороший урожай, продать его, перевести в деньги. Супер. Uh, ну и плюс, дача это хорошая физическая форма и свежий воздух и позитив. Uh, Елена пишет, накопленные знания и жизненный опыт. Да, согласна с вами, потому что это... Uh, то, что мы можем монетизировать в возрасте, к примеру, переводчики, репетиторы, даже элементарная медсестра может пойти, сделать укол, сделать массаж и получить при этом какой-то дополнительный доход, используя свой профессиональный навык. Связи, знакомства, Да, согласна, я это называю социальным капиталом, потому что важно понимать как можно с другими людьми коммуницировать. И мы говорили, когда с вами о доходах, есть еще такое понятие, не денежная форма дохода, когда... Люди, будучи пенсионерами, будучи в возрасте, имеют какие-то дополнительные льготы и, к примеру, какие-то гражданские объединения или общественные организации, которые работают именно с данной целевой аудиторией, могут предоставлять билеты на концерт. У нас пенсионеры ходят то в филармонию, то еще на какие-то концерты, либо в театр на какие-то мероприятия, могут этим воспользоваться. Дача со свежим воздухом, да, Я вас, у меня тоже есть дача, я вас понимаю, работа на даче, как доход в семью, Ольга, да, как для своей семьи, но также можно и монетизировать, если у вас есть излишки, продавая с вашей дачи это могут быть цветы, это могут быть растения, вы размножаете какие-нибудь экзотические, либо даже просто обычные растения, можно, имея свой хороший сорт там клубники или смородины, или еще чего-то черенковать, и а, потом таким образом вы получаете удовольствие, выращивая растения, и можете получать дополнительный доход на этом Да, это все позволяет зарабатывать деньги. Работа няни или курсы. Это дополнительная подработка, да, о которой мы с вами говорили. Ну хорошо, давайте посмотрим, я сверну сейчас чат. Итак, накопление и деньги. Это часть пенсионного капитала, и это важно, это нужная часть. Здоровье. Это тоже часть пенсионного капитала, потому что когда мы начинаем с вами заботиться о состоянии нашего здоровья, не тогда, когда уже там что-то поломалось в организме, а намного раньше, «Здоровый образ жизни», подвижность, не, там, даже при наличии сидячей работы, когда мы работаем, нам нужно дополнительно двигаться или там избегать излишнего веса, который дает дополнительную нагрузку на наше сердце. Вот еще один важный момент, который тоже следует учесть, к примеру, стоматология – это всегда очень затратная часть в деньгах. Стоматология всегда дорога. И пока вы еще работаете, пока вы еще находитесь в трудоспособном возрасте, там возрасте 50-55, нужно уделить важное внимание тому, чтобы пройти полностью обследование. Если нужно сделать протезирование, то лучше сделать это уже сразу, не дожидаясь, когда будет 70 и уже кушать будет нечем, тогда это сложнее будет делать. Может быть какие-то плановые операции, которые, к примеру, могут быть связаны со зрением, лучше сделать, не хочется, дорого. Лучше сделать в 60, чем делать это уже там в 82, когда доктора не хотят за вас браться и теряется качество жизни. Но э, это здоровье, сохранение здоровья, это совершенно отдельное, отдельное направление, и это часть нашего пенсионного капитала, потому что это наше качество жизни, когда мы находимся на пенсии. Семейные связи. Я очень часто шучу, что э, за время там, своей активной жизни нужно вырастить одного или нескольких детей и за это длительное время до пенсии не успеть с ними рассориться, сохранить хоть какие-то хорошие отношения для того, чтобы вкладывая в детей, когда они растут, можно было потом получать от них дивиденды, но не с уровня, не с позиции ждивенца, вы мне обязаны, да? а потому что у нас сохранились хорошие семейные отношения, семейные связи, когда нас тоже ценят и когда дети готовы, дети, внуки готовы приходить к нам на помощь. Социальный капитал — это активная жизнь в социуме, это э, активная коммуникация с другими людьми. И э, бывает так, что говорят, что у людей с возрастом начинает портиться характер, характер становится невыносимый, либо э, мы э, настолько умудренены, э, умуд... как это правильно сказать, обладаем жизненным опытом, что мы начинаем поучать, и потом через какое-то время вокруг нас уже никого рядом нет, уже никто не хочет нас выдерживать. Да? Так вот, социальный капитал — это тоже очень важно, потому что в самом принципе, в биологическом принципе люди, мы социальны, нам обязательно это нужно, это очень важно. Полезные навыки, да, вы упоминали об этом. О том, что можно обладать какими-то полезными навыками. Даже элементарно, вот сейчас уже весна, в активной фазе деревья растут, а буквально конец февраля найти хорошего, знающего человека, который правильно умеет обрезать деревья, эти люди были на расхваты как раз... Те дачники, ну, вот такие дачники, как я, которые не умеют это делать, готовы были платить хорошие деньги для того, чтобы, хотя, казалось бы, ну что там уметь обрезать дерево, да, это определенные знания, и это полезный навык, который тоже можно переводить в деньги, монетизировать. Хотя, казалось бы, ну, что там такого, я вот умею там виноград обрезать или деревья обрезать, а это полезный навык, который может быть хорошим подспорьем. Профессиональные навыки отдельно это то, что вы умеете делать в силу вашей трудовой жизни, вашей профессии. К примеру, у нас был один участник на тренинге, который уже на пенсии мужчина, ну, он так из разряда молодых пенсионеров, но он имеет прекрасный дополнительный доход, консультируя людей в области земельного законодательства, выделения земли, получения государственных актов. Когда он работал, он работал там на какой-то должности, связанной именно с вот этими разрешительными документами, знания у него остались, да, же, хоть он и вышел на пенсию, уже больше там не работает. и Он помогает людям собрать пакет документов для оформления того, что а, необходимо. И таким образом имеет для себя дополнительную подработку. Конечно же, часть пенсионного капитала это позитивный настрой, потому что позитивный настрой относительно жизни вообще, это очень важно. Это важно в любом возрасте, а, но чем старше становишься, тем больше... Важно сохранять позитивный настрой и активный образ жизни. Те люди, которые уходят из общения, которые замыкаются в себе, которые говорят себе о том, что я ничего в жизни не значу, мне ничего в этой жизни не нужно, меня уже ничего не интересует. И у них ограничивается, и круг общения ограничивается, и круг интересов, и организм постепенно начинает угасать, это факт, а те, которые ведут активный образ жизни, хотят продолжать обучаться, вне зависимости от своего возраста, хотят приносить какую-то пользу, хотят учиться делать что-то новое, конечно же, перед ними открываются новые горизонты, потому что сейчас Огромное количество информации, новых возможностей, которые можно использовать вне зависимости от того, сколько тебе лет. Кстати, вот я очень рада вас видеть тоже на этом обучении, потому что это говорит о том, что изучать финансы, изучать, как ими управлять, как ими распоряжаться, актуально абсолютно для любого возраста. Хорошо, посмотрю на время, 19.56, мы с вами приближаемся к финишу. Опять сегодня, я вообще не поняла, как пролетело все время, с какой скоростью пролетает этот час, который запланирован на нашу с вами работу. Я предлагаю снова голосом проговорить ваши впечатления от сегодняшнего нашего разговора, про пенсионный капитал, про то, как можно работать, как ставить перед собой э, задачу о накоплении пенсионного капитала или о пополнении, расширении этого капитала, э, по каким факторам можно проанализировать, насколько мы готовы к достижению этой цели, о том, какие риски есть, о том, какие категории пенсионного капитала, может быть, вот слушая наши размышления сейчас, вы для себя нашли какие-то новые идеи, которые будут полезны. Я вам буду очень благодарна, если вы готовы поделиться голосом и проговорить ваши ощущения, ваши впечатления от сегодняшнего нашего вебинара. Кому передать слово, кто готов? Я могу даже у себя свой микрофон пока выключить, чтобы не... Можно мешало. включить у себя микрофон, да, и сказать... Ни у кого нет желания сказать, вызывать к доске по одному, к сожалению. Тогда мы будем ждать от вас э, письменных впечатлений, хорошо? Я переведу сейчас последний слайд э, домаш... про домашнее задание вот по той табличке, по той методике, о которой я сегодня рассказывала, сформулируйте для себя цель по, по созданию какого-то из типов капитала, который для вас актуален, будь это резервный, будь это пенсионный. Может быть, вы проработаете и для резервного, и для пенсионного капитала для себя. Составьте для себя какой-то конкретный план действий, который будет говорить о том, что когда и сколько вы готовы будете направлять в свой капитал, какие услуги, финансовые услуги вы будете подключать для того, чтобы это накопление создавалось. Даже если прямо в этом месяце вы не готовы отложить какую-то сумму денег, назначите для себя план, когда вы приступите к этому, может быть, вы захотите почитать дополнительную литературу, ознакомиться еще с чем-то и тогда к этому вопросу вернуться. По-прежнему на свой электронный адрес я ожидаю от вас отзыва о проделанной работе. Если вы пишете посты в соцсетях или делитесь, поделитесь, пожалуйста, с нами, для нас это тоже важно, и для нас это будет интересно. Либо если вы просто пересказываете своим знакомым, своим подругам, тоже поделитесь с нами, как у вас это получается, Расскажите, какая была реакция, и для нас также было бы интересно, нашли ли вы для себя какие-то дополнительные возможности, когда можно расширить свой уровень дохода или же отложить какую-то сумму для достижения вашей финансовой цели. Спасибо большое. 20.00. Наше время подходит к завершению. Вижу сообщение. Уже не вижу, улетела ссылочка. Ага, вижу. Давайте открою чат. Спасибо большое. Вам спасибо за участие. Как всегда, наши участницы получат запись вебинара. Пожалуйста, переслушивайте, ознакомливайтесь. Светлана, Лариса, Елена, спасибо большое. Не понимаю, для вас технически сложно голосом сказать или стесняетесь? Ну, мне кажется, мы с вами уже четвертое занятие вместе и уровень стеснения. Как можно получить запись вебинара? Запись вебинара рассылается на... Не смогла включить звук. Елена, смотрите, вы когда курсором к экрану вниз подходите, у вас появляется внизу такое дополнительное серое поле, и слева там будет микрофончик. Вот у вас он сейчас перечеркнутый, а если вы на него щелкните, нажмете, он включится и будет активный. Потому что просто на экране может пропадать вот это поле, а попробуйте курсором к низу экрана, когда подводите, появляется курсорчик. Ну, собственно говоря, вы же там в чате, когда пишете, то э, там э, есть значок микрофона, и его надо просто нажать и включить, и, и тогда вы сможете говорить голосом. А у Ларисы нет третьей записи. Лариса, смотрите, ранее мой электронный адрес, Татьяна Романенко, ТАРО, 8 собакаукрнет, вы можете сбросить, пришлите мне маячок и перешлем вам запись вебинара. Да, прошлый вебинар был очень важный. Мы как раз говорили о резерве, мы как раз говорили об э, мерах, которые нужно предпринять э, вот в состоянии кризиса. Там, правда, есть полезные вещи. С удовольствием перешлем вам запись. Ага, и у Елены нету, и у Ларисы нету. Элла, вы увидели, да, девочек? У да, которых... я... Я ага. пришлю, я еще раз всем пришлю. А, да, можно просто продублировать да, еще раз. я продублирую, я вас очень прошу, посмотрите, пожалуйста, у себя в почте, может быть, они попали в спам. Может быть, такое. Я обязательно завтра перешлю всем еще раз третью запись. Да, если вы не найдете, напишите мне, я еще раз персонально отправлю. Well, well, да, да, просто еще раз для всех продублируем третий, да, чтобы еще раз пересмотреть. Когда будет во... готова <свят> запись этого вебинара, мы тоже А, Можно прислать и третий, и четвертый. Смотрите, если бы мы сейчас не начали это проговаривать, мы бы даже и не знали, что у вас, вы не нашли эту ссылку. Я вас призываю, девушки, пожалуйста, не стесняйтесь говорить вот ваши потребности, что вам нужно. Потому что это все переносится и на нашу окружающую жизнь. До тех пор, пока вы вслух, словами, через рот четко не скажете, что вам нужно, окружение не будет знать, как можно вам помочь. И последние две минуты, раз уж мы так зашли в эту тему, вот сейчас могут наступать времена, когда вы можете чувствовать себя в сложных обстоятельствах. И то, что мы не можем позволить себе сказать «а мне нужно вот это», помогите мне, пожалуйста, вот этим, может очень сильно ухудшать ваше и самочувствие, и вашу жизнь. Не стесняйтесь сейчас формулировать и говорить, что вам необходимо. Не, не стесняйтесь говорить просьбу. Всегда найдется какой-то способ, всегда найдется кто-то в вашем окружении, кто поможет вам это сделать. Я вас к этому призываю, и я вас очень прошу, э, говорите и проговаривайте. Не стыдно попросить, не стыдно сформулировать свою просьбу, это нормально. А, кроме того, а, да, действительно, не все зависит от нас, я согласна с вами, но, а, возможно, у вас есть какая-то возможность, которой вы можете поделиться, а у других людей есть какая-то возможность, которой они с вами поделятся, еще и с радостью поделяться. Очень часто бывает так, что человек хочет помочь, но он не знает, кому конкретно помочь. Есть определенное недоверие, например, для каких-то там организаций, государственных, еще каких-то организаций. А у человека и мог бы поделиться даже продуктами питания, даже какой-то одеждой, даже там какими-то нужными вещами, но человек не знает, кому это надо отдать, и он не может это отдать. А когда слышит о том что просят я коротенький пример из своей практики, наверное уже три года назад мне очень захотелось связать плед и я поехала купила каких-то ниток, привезла домой сложила их посмотрела и поняла что тот плед который я решила связать размером 2 метра на 210 мне не так не хватит и я написала у себя на страничке фейсбука о том, что вот Элла Кивай, это напомнит эту мою историю. Я написала о том, что, ребята, у кого есть клубки ненужные, вот вы их хотите выбросить, пожалуйста, отдайте мне, я с удовольствием их, из них свяжу себе плед. Мое удивление, ну, в моем понимании, клубки, ну, я как рукодельница, ничего, с хаты, все только в нужное и так далее. В моем понимании, это остатки ниток, это какие-то неформатные клубочки, из которого ты ничего не можешь связать. Ну, уже там существенную вещь ты не свяжешь, а для пледа как раз это достаточно. Мое удивление огромное было в том, что первый же пакет, который мне передала женщина, которая меня ни разу вживую не видела, она просто у меня в друзьях в Фейсбуке, она мне передала запакованные матки пряжи. Я когда раскрыла этот пакет, я обалдела, я у нее спрашиваю, «Вам не жалко, это же новое, это же можно что-то связать». Она говорит, «Вы знаете, ну, у меня год лежат, лежат, они мне не нужны, освяжите». Для меня это было огромное богатство. И еще один приятель, который, который мне передо мной вывалил мешок и говорит, «Выбирай, что хочешь». А там тоже в матках, да, это пряжа там, старая, это какой-то там акрил типа махер, мохнатый и для меня это было огромное богатство, я у него спрашиваю тебе не жалко мне отдать, он говорит ну так ты же из этого свяжешь я говорю, так я же свяжу себе а не тебе, он говорит, ну и что это же на пользу пойдет и вот для меня эта история тогда была настолько я после этого связала еще три пледа часть не так даже осталось что-то докупала, а часть еще с того времени осталась, у меня все процесс продолжается, но для меня это было очень важно про то, что то, что для меня казалось богатством, для кого-то это было почти мусор. И э, люди также готовы были делиться, когда понимали, что свой ресурс они отдают, и он пойдет на пользу. И пока я вязала плед, я показывала и процесс вязания, и готовый плед, и я благодарила тех людей, которые со мной поделились своими ресурсами для того, чтобы они получили что-то взамен. Вот этот обмен, который происходит, он не всегда происходит через деньги. Этот обмен происходит еще через то, что мы можем сделать друг для друга. Я вам искренне желаю, чтобы рядом с вами в сложное время были те люди, которые могут с вами обмениваться. Я вас призываю к тому, что делитесь и обменивайтесь своими возможностями тоже. Спасибо большое, я могу болтать бесконечно, я уже закончу на сегодня. Мы с вами встретимся через две недели, у нас будет пятый завершающий вебинар. Делайте ваши домашние задания, если у вас возникают вопросы, пожалуйста, пишите, с удовольствием отвечу на ваши вопросы, либо их просто включу, дополню презентацию последнего пятого вебинара для того, чтобы я ответила максимально на ваши вопросы. Всем хорошего вечера, будьте здоровы, всего доброго